А, вы считаете, коронавирус есть вообще или нет? Коронавирус, ну как же? Или это все... Нет, почему? Есть. Сейчас вот кентавр новый, омикрон привезли. Есть, и очень же высокая смертность. Я сделала 4 прививки уже. Нет, 3. 3 прививки через полгода. Я не одну пока. Нет это ваши прививки. проблемы. И я хочу вам сказать, что это... Опять же, комплекс неполноценности, извините, вы... ни одной прививки не сделал. Что вы к этому относитесь так? Ну, просто я на данный момент, тот Фу фут -фу, пока что решил воздержаться. Вот. И кому вы говорите, профессионалу воздержаться, у вас внутренняя мотивация.